Здравствуйте, меня зовут Майя Идрисова. мне 7 лет Занимаюсь дядя Аймой в кружке «Золотой ключик» Сценка Иришка Папа, а куда мы идем? В гости А к кому? К моему другу, у него тоже дочка, только она уже взрослая Не поверишь, и то, и другое. Как я? Это сложный вопрос. Стас и Ришка подходят к дому и звонят в дверь. Никого нет. Похоже. Может, они тут где-то гуляют? Вряд ли. Машины нет. Уехали, наверное. Надо позвонить по телефону. Стас достает телефон, подумав, набирает Юрия длинные гудки. Стас смотрит на дочь. «Слушай, Иришка, а давай мы с тобой в другой раз сюда приедем?» «А чай с тортиком?» «Дома попьешь. Пойдем, нам все равно к школе готовиться надо».